Вы кто? Тот, кто тебя освободил. «Кингсман. Тайная служба» — это действительно великая лента, ломающая стереотипы шпионских фильмов. Лента с крутыми персонажами, ирония обо всем, неожиданными сюжетными твистами, британским стилем. В общем, поистину незабываемое кино. И вот на дворе осень 2017-го на экраны грядет вторая часть «Кингсман. Золотое кольцо». Признавайтесь, у кого были опасения, что, как зачастую бывает, сиквел будет хуже? Спокойно с ним все в порядке, он тоже очень крут. После того, как кингсманы благополучно избавились от мистера Валентайна, казалось, что злее и брутальнее злодея больше не будет и миру ничего не грозит, но о себе заявляет зловещая организация «Золотое кольцо» во главе с опасной помешанной на ретро 50-х годов Поппи, которая сыграла Джулиана Мур. Она уничтожает все штаб-квартиры кингсманов и готовит новую глобальную опасность. Выжившим представителям ателье «Кингсман» предстоит вновь спасти мир и для этого они объединяются с не менее харизматичными американскими союзниками. Представьте, вы решили задачу по математике на твердую пятерку, и вам нужно решить другую похожую, однако вы хотите с ней исправиться и одновременно чем-то удивить учителя, и тогда вы выбираете для решения другой, но тоже верный способ. Получайте опять пятерку и похвалу. С «Кингсманом 2» то же самое. Режиссер и один из сценаристов Мэнтью Вон решил не умничать сюжетом второй части, потому что фишка первого фильма была далеко не в логичности и адекватности – то есть синие стыковки можно легко объяснить тем, что Кингсман именно так и позиционируется. Это эксцентричное, ироничное, местами трешовое, но обязательно увлекательное кино, тут вам и низкопробные шутки, и тонкая критика в адрес Дональда Трампа, тут и захватывающий экшен под бодрую музыку, и милые проблески дружбы и любви, тут и матерные слова и серьезное размышления, тут и море пасхалок и ностальгических отсылок к первому фильму, а прекрасный украинский дубляж, в можно можно буквально разбирать на цитаты, только усиливает наслаждение во время просмотра. Основная команда гингсменов осталась почти вся, но к ней грамотно прибавили еще несколько героев в исполнении Ченнина Тодума, Холли Берри и других. На новых персонажей не то что приятно смотреть в действии со старой командой, на не хочется лицезреть еще и в каком-то спин -оффике. Кстати, очень забавно выглядел конфликт интересов британских и американских агентов и вечные споры о том, какой виски круче – скотч или бурбон. В общем, идите в кино, Kingsman 2 вас точно не разочарует. Манеры, лицо, мужчины. Знаете, что это значит?